Ну, давайте обо всем по порядку, и так, мои дорогие, ваше первое событие. 3 июля планеты Марс и Уран в напряженной позиции, и у вас будут задействованы два сектора. Сектор путешествий, обучения, религии, и в то же время сектор одиночества, тайн. Уран, он может очень подействовать, на, например, на вашу духовность или на религиозность, те, кто верит. Уран – вообще-то свобода. Кто-то, наоборот, захочется избавиться от уз религии и направить себя больше на путь духовности, внутреннего развития. А кто-то, наоборот, захочет поэкспериментировать и попробовать себя в каких-то других религиозных учениях или культурах. То есть кто-то может отправиться в Тибет, изучать буддизм, а кто-то культуру, может быть, времени майя где-нибудь в Мексике. Ну, а кто-то в путешествие по монастырям, может быть. Уран может принести что-то необычное и неожиданное даже во время путешествия. Или вы отправитесь в необычную страну какую-то, туда, куда обычно туристы не ездят. Но почему-то все эти... Вроде бы удивительные приключения могут как-то сопровождаться для вас каким-то внутренним дискомфортом. То ли не для вас все это, то ли что-то проснется, может быть, в глубине подсознания, что-то не будет давать вам покоя в этот период. 10 июля, Новолуния, Новолуния в 11-м доме, доме гороскопа. А это сектор друзей по интересам, это группы, партии, которым мы принадлежим. Ну, новолуние, оно приносит что-то новое в нашу жизнь, новый интерес к чему-то, и кто-то из вас, может быть, например, запишется в изобразительной студии, будет рисовать в окружении единомышленников, либо вы начнете ходить, может быть, в спортивный клуб, и вот в этих всех мероприятиях у вас появятся какие-то новые друзья, которые, может быть, разнообразят вашу социальную жизнь. А кто-то из вас, может быть, займется благотворительностью. Но еще этот сектор отвечает за наши надежды, желания. И вот во время новолуния мы обычно загадываем желания. Говорят же, загадывая желания на новую луну, обычно переосмысливаем, то есть насколько реальны наши желания и надежды. Избавляемся от тех, которые нереальные, и у нас появляется что-то новое, новые мечты. 11 июля Меркурий. Меркурий меняет знак и тоже входит в 11 дом гороскопа. сектор друзей, групп, партий, которым мы принадлежим. Но Меркурий, он может принести активность в этом секторе, то есть активную социальную жизнь, постоянные звонки друзей, может быть, или вы звоните друзьям, разговоры, переписку. Ну, а если вы в политической партии, то тут могут быть выступления, митинги, речи, а может быть, вы просто будете делиться своими мечтами, надеждами, со своими единомышленниками и разделять, они будут разделять с вами ваши мечты. 13 июля Венера. Венера соединяется с Марсом в вашем 12-м доме гороскопа. Это у нас сектор тайн, секретов. Но для кого-то из вас это любовные или сексуальные отношения, которые вы, может быть, держите в секрете от всех. Либо вы и ваш партнер или партнерша захотите удалиться от всего света, вы едете туда, где никого нет и никто вам не мешает наслаждаться любовью. Венера еще символизирует деньги, и тут могут быть траты. Траты, например, на лечение в больнице, так как это сектор закрытых учреждений, может быть, на операцию или на оплату какого-то реабилитационного центра. Вообще, это очень хорошая позиция планет для всех тех, кому по роду деятельности необходимо воображение. Вот воображение у вас будет просто зашкаливать в этот период. Ну еще это соединение планет благоприятно для всех тех, кому важна духовность, или вы верующие. То есть вы можете вести за собой других, вам будут верить, вы можете стать, например, духовным лидером или духовным учителем. 8 июля. Лилит, или как ее еще называют, Черная Луна, войдет в ваш десятый дом гороскопа. А это у нас сектор достижений в области карьеры и работы. Ну, Лилит дама она с характером, ее влияние на нас сразу видно всем окружающим. Ну, вас, у вас Черная Луна может разбудить дух бунтарства. Ну, а так как десятый сектор сектор нашего начальства, это может быть не очень им понравится. Это может как-то негативно сказаться на вашей репутации или на вашей карьере. Но в то же время Лилита она может пробуждать в нас амбиции. И вот под ее влиянием вы ни перед чем не остановитесь, пока не добьетесь своего. Ну а кому-то захочется доказать своим родителям, чего вы добились. Особенно отцу, солнце, отец. То есть показать им свои, доказать, показать свои достижения в жизни, особенно вот в сфере работы, карьеры. 21 июля Венера. Венера меняет знак и входит в ваш знак Зодиака Девы. Ваш первый дом гороскопа. Это личностный сектор, сектор Я с большой буквы. Ну что ж, дорогие Девы, будем любить, холить и лелеять себя. Кто-то из нас сменит имидж, побежит по магазинам, накупит себе ворох одежды новой. Кто-то поменяет прическу, как вот я немножко подстриглась, или просто займется собой. Ну а так как э, девы управляют э, сектором здоровья, то кто-то из вас может быть, сосредоточится на своей фигуре, на своем теле. То есть спорт, фитнес, здоровое питание, диета – а могут быть траты на себя любимую или любимого для одиноких. Вы можете встретить мужчину или женщину своей мечты. Ну, а те, кто в паре, ваши отношения будут полны любви. Вам, может быть, захочет делать что-то приятное, захочется делать что-то приятное друг другу. То есть своему мужчине или своей женщине. 22 июля солнце. Солнце меняет знак. И входит знак зодиака «Лев» – ваш двенадцатый дом гороскопа. Ну, это самый темный дом гороскопа. Ну, когда тут солнце, появляется просвет. Двенадцатый дом – это сектор всего скрытого, тайного, закрытого. Какая-то тайна может выйти на свет. Кто-то что-то скрывал от вас, а вы узнаете. Или вы откроете кому-то какую-то тайну или свой секрет. Ну, еще это сектор скрытых врагов, и опять Солнце вас поддержит. И вы либо узнаете, кто ваш недоброжелатель, или узнаете, почему вам желают зла. Двенадцатый дом это сектор закрытых учреждений. Кто-то может выйти из больницы после выздоровления или из реабилитационного центра. Следующее событие у нас 24 июля. Полнолуние. Полнолуние в вашем шестом доме гороскопа. А это сектор работы и здоровья. Ну, во время полнолуния вопросы работы или вашего здоровья могут быть очень актуальными. Обычно свет Луны, он как вот фонарь, высвечивает все тот сектор, в котором полнолуние происходит. Ну, а по полнолунию еще завершается что-то, и у вас может быть завершение какого-то проекта по работе, или вы закончите какую-то работу, а, может быть, кто-то из вас решит уйти с работы, но постарайтесь не делать ничего сгоряча на эмоциях, то есть по, по, по принципу ДЕВ, то есть все подготовьтесь заранее, подготовьтесь к уходу, потом только можете уходить. А кто-то просто поменяет свой график работы, чтобы вам было легче работать. По здоровью. Ну, у тех, у кого были проблемы, связанные со здоровьем, могут просто перестать беспокоиться. О своей... Или вас они больше не будут беспокоить. Или вы справитесь с какой-то, может быть, вредной привычкой. Например, бросите курить или пить. 28 июля. Ретроградный Юпитер также входит в ваш шестой дом гороскопа, ну и он окажет влияние особенно на тех, кто работает, например, в издательствах, это за то, что отвечает Юпитер, юриспруденция, путешествия. Юпитер – планета удачи, но в данный момент находится в ретроградной фазе, и для тех, кто ищет, например, новую работу, все-таки лучше подождать до середины октября, и тогда вот Юпитер принесет удачу, и вы, вам может повести хорошая работа может вам попасться. А еще Юпитер, он великий соблазнитель, и мы можем в чем себе не отказывать в плане еды и напитков, но ну, а потом все это сказывается на нашем теле, здоровье. Ну вот во время ретроградности Юпитера вы, может быть, и одумаетесь, и будете вести более здоровый образ жизни. 29 июля планета Марс меняет знак и входит в ваш знак Зодиака Девы. Ваш первый дом гороскопа, ваш личностный сектор и окажет влияние на вас, на вашем поведении. Ну, вообще, Марс – это боец, и, может быть, вы будете что-то добиваться, отстаивать, бороться за что-то или рваться, торопиться куда-то. Даже, знаете, вот как будто любая задержка, медлительность других, она будет вас как-то вот раздражать. Вы будете полны энергии. А еще может появиться чувство уверенности в себе, вы сможете открыто и честно высказывать другим то, что вы о них думаете. Ну а еще Марс – это мужчина, сексуальность, тем более у вас в этом же секторе Венера, планета любви. Так что у одиноких дев, женщин может появиться новый поклонник. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Всем девам замечательного июля! и до новых встреч. До свидания.